Для расширения своего ассортимента или для удобства продаж больших яблок мы используем слайсер. Действует он следующим образом: берем яблоко, давим на слайсер, берем креманку и выкладываем. Уже, собственно, нарезанное яблоко. Красивенько стараемся делать. Далее берем яблоко и просто поливаем его сверху карамелью. И также украшаем посыпками. Нет, ложкой надо было.